По официальному началу переходим. Братья и сестры, друзья и подруги, соратники и соратницы, попутчики и попутчицы, союзники и союзницы, и просто случайная прохожая, заглянувшая на огонек. смотрите Маяка. Олег, сын Сергия. Ян, сын Олега, великие сыновья великого рода Пелюга и Белый Уз. Приветствуем вас, великих сыновей, великих дочерей, ваших великих родов, нашего рода единого. Продолжаем нести вахту. Сегодня 375. Пятый живой поток, день ночи 23 месяца января, июня лето 23-го. Ёлы-палы, блин, вот какие-то блин Наверное, страшные. это что-то означает. Ну, да. ну 23 это что же там, даже какая-то была, да? Ну, а -а -а. Вот, что 23 это ж не, это не просто так, да? 22 бугая, как этот еще говорил, да? Бегают на поле, бодаются, пинают землю. Вот. А 23 блин, он, блин, ёлы-палы. Ой, бляха, муха. Ирочки с фантиками, да? Ну, иерофанты. Угу. Вот, приглашаем всех разумных присоединяться, призываем всех здравых объединяться. Так. Если что, видно и слышно. Олюша, О, благодарствуем. А то благодарствуем. Так, двигаемся. Так, сегодня понедельник, наши рода укрепились и двигаемся дальше, да? Так, читайте коны, вникайте в них, вживайтесь, начинайте по ним жить. Это не просто так, что где-то чего-то на писяк она была в интернете. Это родили мы, вот несколько десятков э, наших соратников, бывшие там или они нынешние, это не суть, важно. Вот, главное, что мы общались, сделали определенную деятельность большую. Кто-то туда пошел, кто-то сюда, это не суть, важно. Двигаться, правда, всем надо к свету, Ну, э, не все выбирают параллельный, так сказать, путь к свету. Некоторые хотят там поблуждать где-то, да выхватить куда-то в этот самый, а потом, ой, блин, в темном лесе. Да? да. Вот. Некоторым вот светишь, они, не, ну так не сильно просто. Ну что тут это, давай я вот так похожу по за углами. Оказывается, да? что тут идти, да? Угу. Так, значит, опять же, неустанно благодарю, пока эти еще попрошайки убирать не буду. Они там на, и для вновь прибывших, и для этих самых, да, э, превеликие поклоны и кто помогал. Вот, потому что ситуацию э, самые ближайшие соратники, соратницы выровняли. Вот, но тем не менее, я все-таки настойчиво э, хочу донести, чтобы обычные слушатели э, хотя бы какую-то копеечку, не пожалели, вот, для того, чтобы просто, так сказать, поблагодарить. А здравое ли мы дело делаем, да вот больше уже четырех лет э, потоки ведем, да, живые потоки, или это не здравое дело, вот, э, просьба, чтобы хотя бы какой-то такой индикатор был. А так, значит, кто хочет реально чего-то этот самый, значит, приходите на вечерку, вот, э, будет такое э, вам полезное дело для эволюции. Рекомендуем однозначно, однозначно. Да, все добровольно, по своей воле, вот, помочь нашему ресурсу А кто ставит эти самые ценники на, там, на знания, на какие-то ну, как семинары, вот эти вот вебинары и прочие эти самые Туда толпами бегут, вот, еще эти самые очереди занимают Ну, результат однозначно а, ну, да. все время получается, да? Вот Только добровольная помощь, да, но все-таки хотелось бы, чтобы выстроился естественный здравый порядок этого мира. Как я говорил, все это вот объемно это выглядит, да? Иначе те, которые не могут получать ведоние, они их не получат. Получать можно только через тех, которые принимают эти ведания. Те, которые в Берегине и Витязи, они должны это дело охранять и учиться. Учиться неустанно. И помогать тем, которые вокруг. Вот, вот эти вот веси, которые вот это вот, так сказать, как там у Пушкина, этот материальный продукт имеют, да? Вот, вот это они должны это все поддерживать. Но поймите, дело в том, что если вот эти, которые, так сказать, материальный продукт этот, имеют зарабатывать, так сказать, кроме автоматического зарабатывания ничего не получите. Вот, абсолютно ничего не получите, не продвинетесь. Эволюция уйдет в ноль. Как бы вы ни зарабатывали там миллионы или миллиарды, он сколько там этих шакалов прибыло, да, 119 этих миллиардеров прибыло на этот довоз, да, давить друг друга, вот, и попытаться раздавить весь земной план бытия, да. И что они, высокодуховные люди со своими миллиардами, да, да нет, это, это клопы. Вот, самое натуральное постельная клопы. И что они могут сделать даже со своими миллиардами? Да? Вот, поэтому, опять же, э, и пока существуют деньги, они должны вращаться, они должны приносить пользу, вот, а не вред. И опять же, вот эти вещи они должны поддерживать тех, которые вообще не очень разумные. И транслировать, транслировать и транслировать знания, которые приняли от э, Витязи Берегинь, и это если уловили от э, ведающих людей э, вживаться жить по ним и транслировать для тех, которые совершенно безобразные, безобразные. Вот так вот. А зарабатывание этого бабла и всего прочего ⁇ это чисто попутно. Вот, потому что вы как вот смазка вот в этом едином организме должны присутствовать, как шестеренки, которые должны это проворачивать. Вот еще сейчас все-таки отвлекусь на эту тему. Это ж, видишь, получается те, кто со знаниями пол, будут продавать эти знания за деньги, ну, семинары и прочие эти самые, они же, получается, автоматически опускаются на уровень вот этого вот, ну, ремесленника, вот этой вот торгосни, весей вот этих. Ну, даже хуже. Они дело в том, что этот самый, ну, они вот. же дело в том, что деградантами становятся. Ну, я же говорю, опускаются все равно. Вот. И получается, что они, э, это священодействие, ну, знания, передача, да. это самое. они это превращают ну, дай мне бумажку, я тебе консерву со, с, с запечатанными знаниями. Так что ли, получается? Ну, бред, сумасшедший. Во-первых, это превращается в рутину, а не в какое-то это самое священное действие, когда осознание, озарение происходят, ты эти знания получаешь, передаешь, раздаешь. Вот. А получается в какую-то эту самую... Так, начитали конспект, конспект продал, получил деньги. Ну, вот эти товары деньги, Но это на самом отношали. деле как раз то, в чем обвинили... Э как его, Чернобога. Якобы Чернобог нарушил печати, чтобы знания пошли для тех, которые этому недостойны. Вот как раз вот, вот это не Чернобог. Но Чернобог пробил эту э, заглушку, которую этот самый нам не давали э, двигаться к свету, к правде, по златому пути восхождения. А вот эти вот твари, которые за бабки продают знания, вот они как раз делают вот это, в чем обвиняли Чернобога. Потому что они за бабки пытаются отдавать знания. А они не воспримутся. Ну, не воспримутся. У кого деньги есть, то есть кому угодно. Да, обезьяне счету. можно дать гранату, можно даже дать калашмат. Вот мы же видели и показывали этот ролик, когда обезьяна нажимает на спусковой крючок да. и с автомата этого шарашит. Ну, опять же, так, что все мартышки, так сказать, человекоподобные разбегаются в стороны. Но научить ее, там, разобрать этот, авто, этот автомат, даже автомат, не говоря о том, что серьезное что-то такое, да, вот... Сделать этот автомат на заводе. Мартышку нельзя. Поэтому продать знания невозможно. Ну, невозможно. И И поэтому вот, эти... вот это беспокойство типа высших сил о том, что ой, всем подряд раздались знания это плохо, потому что они не доросли. Так они эти знания не воспринят, которые не доросли. Как вот эта мартышка. Они с ними ничего не сделают. Они их не волозло, во они это самое не применят, потому что они их не поймут. Поймут да, только тех, поймут. кто созрел, ну, дорос до, до этого. Самого. А если не давать и еще и не давать возможность по этой лестнице подыматься, то ну не давать знания, не давать подыматься, чтобы эти знания якобы там автоматически получались. Это ж, это ж вообще ну, поганое э -э дело. Не дают и ставят эти препоны. Это те сущности, которые э не на свою. Э не на свой шесток забрались, да. и чтоб их э, автоматически потоком не смахнуло оттуда, как пену, как накид какую-то, да. Вот они пытаются всех, которые приближаются, спихнуть всевозможными этими самыми. Организуют себе там банды, армии, там всевозможно этот самый, чтобы это дело не дать, не дать двинуться. Почему? Потому что, когда пойдет поток, это все смоет. Ну, просто смоет. Ну, как вот ну, промываете вы какую-то эту самую там канализацию или там трубу какую-то забившуюся и все это вылетит. Да, как естественный а. процесс природы. Вот. А вот да, это да. те, вот эти которые пытаются продавать и те, которые это все это делают, ну, это ж... Э, Самые натуральные вот эти деграданты. Так, ну ладно, достаточно, думаю, у нас да. получится. Мы сегодня опять же хотели как можно больше показать. Так, что тут мы на чем остановились? Это вот комменты ты только начал. Да, поблагодарили, опять же, привеликий поклон. Пока еще по прошайку оставим, опять же, вот просьба у меня такая к тем, которые просто подписчики. Вот, небольшую эту самую для того, чтобы все-таки получить обратную связь И чтобы вы стартанули Не будет обратной связи, как эти все же говорят, да? Энергии, не да. будет обмена энергией, Нам халява абсолютно никакая не нужна Нам нужно поток увеличить Поток этот увеличить вот, Чтобы к вам это доходило вот. Но если вы не хотите принимать Ничего не, не получается Поэтому этот процесс по линейному времени Идет такой медленный со скрипом вот. А ввиду того что мы говорили да что Или добровольно Или будут вас что делать правильно? Намордники оденут в попу морковку СВО за Сандоля, да мало будет. Еще, еще и калибрами сверху по еще что-нибудь придумали вот. поэтому опять же, или вы захотите э, развиваться э, свиваться, да, как угодно в общем, эволюционировать, или нет опять же, понимаете, вот продолжение вот этого еще не договорили но, понимаете, крайняя вечерка мне отчасти огорчила, скажем так, да, вот почему, потому что я верю в человечество да, я верю в светлых соратников и даже те, которые не считают себя соратниками, соратницами вот, но получается, понимаете, все-таки все-таки, вот, как я не помню уже, какой там вначале мы запиливали этот ролик, да, вот, приходится признать, я помню, там название было. что, К сожалению, ту, тот уровень знаний и веданий, который мы транслируем, вот получается, все-таки далеко-далеко, не каждый воспринимает, даже жалкие проценты какие-то. Да? Ну, вот, ну, да, это немножко огорчает. Это, конечно, показывает о том, что как мы и говорили, понимаете, ведание далеко не все могут э, протранслировать. Поэтому мы вот так вот множественно повторяем. Сегодня там сколько, 375-й живой поток. И будем дальше продолжать, потому что, к сожалению, к сожалению, э, вот вы понимаете, все, которые смотрят, слушают, да, они улавливают в том, что мы транслируем, в огромном таком потоке энергии, знаний и веданий, улавливает только то, что с ними резонирует. Вот, а это получается жалкая кроха такая. Вот, к сожалению, опять же, приходится признать, что, ну, будем, опять же, находить определенные обертона, э, будем картинки какие-то подбирать, да, какие-то видео, вот, какие-то слова, ну, иногда там матом будем крыть обязательно, иногда там пытаться хихихаха, э, ну, для того, чтобы у вас что-то там вот в душе, а, что-то там в черепной коробке, что-то такое срезонировало, вы, ох, елы-палы, блин. А вон так... оно как, Я деле. знаю кунг вот. О, теперь я вот начну там эволюционировать. Опять это же, ну как, не в обиду сказано, да, не в обиду сказано никому. Просто каждый находится на своем уровне эволюционного, душевного, духовного самосовершенствования, да. У каждого есть свои ну как, целеполагание, целеустремление одни вот любители такие да, вот я наткнулся на вот этого наблюдателя да ну совершенно спокойно, можно сказать отмороженный такой персонаж не торопливый, не тор... с одной стороны даже завидно, а мне другой темперамент другой темперамент, потому что ну гляньте насколько мы опередили всех мы уже который год взываем к перекличке абсолютное большинство только входит Куда? Правильно, в перестрелку в Вот такие вот пироги, понимаете? Ну я рад, что у нас много так потоков Это интернет большой, огромный YouTube чуть-чуть поменьше Но будет у нас больше потоков Будет больше вероятности того, что кто-то наткнется Так, случайно, на какой-то, на какую угодно А там, в принципе, будет то же самое по тематике Ну какие-то там, может быть, отдельно особо это самое. Ну и у него интерес возникнет, у этого человека он здравый будет, откликнется, что-то проснется. Поэтому чем больше, тем лучше получается. Ну, мы на это и рассчитываем, что другие, да, которых мы там немножко критикуем, немножко вот. строим. И самое главное, что мы продолжаем это, продолжаем, как бы задел все время делаем наперед, потому что мы торопимся, ну так условно говоря. И это большое количество этих потоков в будущем, может быть, не может быть, я уверен, сыграет ключевую роль. то так через много лет, возможно, какие-то старые потоки, там, увидит, узнает, у него что-то включится. Потому что процесс осознанности, что он будет длиться все время роста индивидуал из вот этого вот бурлящего котла этого быдломассы, биомассы, будут вырастать вот, эти самые ростки будущих там весей, будущих берегинь, витязи будущих ведающих, вот это нужно это же процесс, и этот процесс он бесконечный если кто-то думает, что вот послезавтра там вот так вот раз, и мы вошли в новый мир там пятимерное пространство, семимерное не судьба, и после этого все, можно почивать на лаврах, нет напротив, напротив, просто перестанут вот так вот дышить вот этими вот безденежьем этим, да, вот деньги придумали и ну, посадили ну, на подсознание всех хотя бы можно будет. да, просто можно будет дышать полной грудью и наконец начинать творить а дальше откроются такие горизонты объемные такие, многомерные что вы даже не... Ну как? Ну вы будете сначала... Сейчас же что? Творчество считается как? Рисовать, писать стихи, писать музыку. Ну в лучшем случае что-то там выпилить с этого самого, да? Там скульптуру какую-то там или какую-то железяку. Сейчас придумать. уже к творчеству, наверное, приравняли кривляние в интернете, в тиктоках, пляски какие-то, а, да. танцы. Что а такое, дальше наверное. это же совершенно другой мир будет. Так, ну так. давай все.